Привет! Сегодня у нас вторая часть видео по ускорению работы в программе Photoshop. Ссылка на первую часть будет в описании, и где-то вот здесь в углу также появится. Если ты еще ее не смотрел, то приступи сначала к ней. Так, давайте перейдем в программу Photoshop. Я создал вот такой вот небольшой файл, чтобы показывать на примере. Комбинация Ctrl-G со вам дубликат слоя. Нажимаем Ctrl-G на, на том слое, на котором у нас, который выделен. И у нас он автоматически дублируется. Уберем ее. Еще раз. Ctrl-G. И создается слой. Также можно использовать горячие клавиши, удерживая горячую клавишу ALT. Комбинация клавиш Shift-Ctrl-E сольет все видимые слои в один. Shift-Ctrl-E и автоматически они растрируются. А комбинация Ctrl-Shift-ALT плюс E создаст копию всех слоев в один новый слой. Shift, Ctrl, Alt, E, и как мы видим, у нас данные слои остались на местах, и сверху образовался отдельный отдельный слой. Удобно, если, например, вам нужно просто скопировать изображение и отправить заказчику. Например, в Контакте можно сразу же вставить готовое изображение, при этом все слои у вас остаются здесь. От удалим. Комбинация клавиш Ctrl-D снимет выделение, а комбинация Ctrl-Shift-D вернет выделение обратно. Например, мы выделили какой-то объект, либо просто использовали инструмент выделения. Чтобы убрать, нажимаем Ctrl-D, чтобы снова вернуть Shift-Ctrl-D. И можно повторять это бесконечное количество раз. Когда вы работаете с большими, большими работами, например, с фотографиями и вам нужно использовать инструмент выделения, вот, например, например лосо, выделяете вы какой-то либо объект и вам нужно здесь переместиться вправо. Для этого можно нажать клавишу пробел либо space и появится инструмент рука. Далее вы можете продолжить выделение и перемещаться по по холсту в любое удобное для вас место. Уберем выделение комбинации control d и напомню shift control d вернет он снова выделение на место чтобы скрыть все остальные слои кроме текущего удерживайте клавишу alt и кликните по глазу рядом на текущем слое который нужно оставить открытым То есть нажимаем удерживаем alt у нас скрываются все слои, кроме текущего, на которые мы щелкнули, с удержанием клавиши Alt. Повторяем снова, у нас возвращается видимость других слоев. Образец цвета для палитры можно взять не только внутри программы Photoshop, но и за ее пределами. Для этого уменьшите вашу программу, потянув за, верхний, за, за верхнюю панель, например, вправо, и, например, у нас открыт браузер, Выбирайте инструмент «Пипетка» с помощью горячей клавиши «I» на клавиатуре. Щелкаете один раз левой клавишей на любом месте в программе Photoshop и перетаскивайте за пределы. Все, здесь теперь активно тоже «Пипетка». Вы можете выбрать любой цвет в браузере. Например, возьмем зеленый. Все, можете теперь раскрыть Photoshop и видите, что у нас он выбрался. Это очень удобно в некоторых ситуациях. Например, когда вы нашли какой-то подходящий цвет на другом сайте, а брать, скриншотить его и вставлять сюда не очень удобно. Тогда проще использовать именно данный инструмент. При удержании Shift плюс Alt во время трансформации, трансформация будет происходить пропорционально из центра. То есть смотрите, для трансформации нажимаем Ctrl-T, вам нужно увеличить, допустим, этот эллипс. Если вы просто потянете, удерживая Shift, то у вас будет происходить неравномерно в правую сторону. А если вы будете удерживать Shift плюс Alt, трансформация будет происходить равномерно прямо из центра. Это очень удобно и позволяет сэкономить вам нервы в некоторых случаях. Если выбран инструмент кисть, либо ластик, так, создать новый слой, выбран инструмент кисть, вы можете изменять ее размер, диаметр с помощью клавиш твердый знак и X, либо где фигурные скобки у вас на клавиатуре. При нажатии X у нас уменьшается. При нажатии твердого знака диаметр увеличивается. Нажмите клавишу X, чтобы поменять передний и задний фон в палитре. Нажимаем X и можно ускорить работу при работе Демагогия при работе с цветом. Поработали с черным, нажали x, поработали с белым и так далее. На этом вторая часть видеоурока по ускорению работы в программе Photoshop закончена. Если это видео было полезно, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Выйдет еще одна часть на эту тему на следующей неделе. Также подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. И до следующих видеоуроков. Пока.